Недавно я снял видео о гидроударе, гидравлическом явлении, которое может привести к серьезным повреждениям трубопровода. Затем я сделал видео о паровом ударе, несколько похожем явлении, связанном с системами паропроводов, которое может быть чрезвычайно опасным. После этого я выпустил продолжение видеоразговора о гидравлическом ударе, сосредоточив внимание на образующемся вакууме, который при неверных действиях может свернуть непредназначенные для этого трубы. Но даже после этих трех видео оказалось, что я рассказал вам неполную историю, потому что гидравлический удар обычно причиняет много проблем инженерам. Но они нашли способ, как направить этот неблагоприятный эффект в довольно полезное русло. Я Грейди, и это практическая инженерия. В сегодняшнем эпизоде мы поговорим о гидроторанных насосах. Гидравлический таран — это устройство, изобретенное более 200 лет назад, которое может накачивать воду в гору без другого внешнего источника энергии, кроме текущей внутри него воды. Нет, это не генератор свободной энергии. Но если вы оглянетесь вокруг, то найдете много отличных реализаций этого вида насоса на YouTube, в основном у людей, занимающихся хозяйством или ведущих отшельнический образ жизни. Понятно, почему гидротаранные насосы имеют такую популярность среди этих групп людей. Так как если у вас есть участок земли с обильным источником воды, таранный насос позволяет вам закачивать эту воду в резервуар или поднять ее на достаточную высоту. Действительно элегантным способом, который не требует электричества или топлива, а только две движущиеся части. И, конечно же, я построил свой собственный. Так что вы сможете увидеть, как это работает, но сначала нужно немного разобраться в основных знаниях о поведении жидкостей. Это сможет понять каждый. Есть три вида энергии, в которых жидкость может присутствовать. И в гражданском строительстве мы обычно используем такую единицу измерения, как высота статического столба жидкости. Это расстояние называется напор. Понимание энергии в жидкости позволяет нам решать много инженерных задач, потому что в большинстве расчетов количество энергии остается прежним. И единственное, что меняется, это то, какую форму она принимает. И первый тип энергии — это гравитационный потенциал. Он не измеряется в высоте жидкостного столба, потому что движения здесь нет. Напор в данном случае — это просто произвольное расстояние. Это легко продемонстрировать с помощью бака и трубки. Я могу перемещать эту трубку куда захочу, но уровень в трубе и баке всегда будет неизменный. Они оба уравниваются атмосферным давлением над их поверхностями, и они не двигаются, поэтому скорости нет. Это простой чистый гравитационный потенциал. Второй тип энергии — напор. В этом случае напор — это давление, деленное на произведенное ускорение свободного падения и плотности жидкости. Если я закрою верхнюю часть своего бака и немного повышу давление воздуха, то уровень жидкости в трубе поднимается. Это поднятие статического столба жидкости в трубе напрямую связано с изменением давления в баке. При одном и том же давлении, более плотная жидкость, как ртуть, будет иметь напор ниже, по сравнению с более легкой жидкостью, как вода, потому что у них разный удельный вес. Хорошим примером измерения давления напора является барометр. Мы живем на дне воздушного океана, и нам нравится следить за давлением воздуха здесь, внизу. Один из самых простых способов сделать это — измерить то, как высоко давление может подтолкнуть статический столб жидкости. Для этого чаще всего используют использую трутуть. Последний тип энергии — скоростной напор, который относится к кинетической энергии жидкости. Скоростной напор выражается формулой «квадрат скорости, деленный на двойное ускорение свободного падения». Я могу продемонстрировать эквивалентный столб воды с помощью инструмента, называемого трубкой «пито». Информации много, но это важно для понимания функционирования гидротарана. Потому что без внешнего источника энергии, даже если вы можете перейти от одного вида энергии к другому, вы не можете получить энергии больше, чем вы имели в начале. Например, я могу преобразовать один статический столб воды в другой с некоторой скоростью, но я никогда не подниму жидкость выше того уровня, чем там, где она берет свое начало с одним исключением. И это исключение — гидравлический таранный насос. Очень красиво. По сути, этот насос состоит из двух односторонних обратных клапанов. Один называется сливным клапаном, и другой называется нагнетательным клапаном. Чтобы его запустить, вы просто на мгновение открываете сливной клапан, чтобы позволить воде вытечь. После этого он заработает сам по себе, чтобы начать качать воду в гору выше уровня источника. Я думаю, это довольно удивительно. Давайте прогуляемся вдоль водного пути, чтобы понять, как это устроено. Во-первых, когда открывается сливной клапан, вода поступает в насос и сразу выливается из клапана. Но, когда он набирает скорость, текущая вода в конечном итоге заставляет сливной клапан захлопнуться. Теперь вода заблокирована в насосе. У него была кинетическая энергия, но сейчас это не так. Это означает, что кинетическая энергия была преобразована во что-то еще, в нашем случае в давление. Это своего рода эффект гидроудара. Захлопнув клапан, мы практически мгновенно преобразуем всю кинетическую энергию в огромный всплеск давления, который может привести к перенапряжению и повреждению трубопровода и связанного с ним оборудования. Однако в случае таранового насоса этот скачок давления оказывает другое влияние. Он открывает второй обратный клапан и заставляет воду закачиваться в линию доставки. Как вы можете увидеть из моего цифрового манометра, этот процесс является циклическим. Часть воды закачивается, а затем выливается каждый раз, когда клапан закрывается. Вы можете видеть, что здесь происходит в режиме реального времени. Насос отнимает часть кинетической энергии у потока и передает его меньшему объему воды. Это перераспределение энергии преобразует низкий напор и высокий расход в высокий напор и низкий расход. И этот тип насоса действительно может создать высокий напор. Я вывел сброс воды намного выше крыши моего сарая, и мой насос все еще в состоянии накачать туда воду. Иногда в насос устанавливают воздушную камеру, чтобы сгладить эти резкие скачки давления и обеспечить более равномерную скорость потока из нагнетательной трубы, снижая износ деталей насоса. Если вы мыслите в терминах современных электрических устройств, то представьте, что мы установили гидроэнергетическую турбину на трубе для вращения генератора, а затем использовали это электричество для приведения в действие насоса для перекачки поступающей воды из турбины. Очевидно, вы не смогли бы перекачать всю воду, и в любом случае это довольно сложно настроить. Или же что-то сделать из насоса с помощью нескольких очень простых готовых сантехнических деталей. На самом деле, есть тип насоса, который работает от турбины с водяным приводом. Может быть, я построю один такой позже. Хотя теперь я считаю, что гидравлический насос является гениальным способом воспользоваться свойствами жидкостей. Нам всем нужна вода для разнообразных причин. Поэтому возможность переместить ее туда, где она нам нужна, без всякого модного оборудования или внешнего источника энергии, является довольно хорошим инструментом из всех доступных. Спасибо за просмотр и дайте мне знать, что вы думаете. Переведено и озвучено по версии «Авангард».